Харизопраз – необработанный камень, полутрагоценный и поделочный камень. Это разновидность кварца и халцедона, содержащие небольшое количество никеля. Цвет камня обычно яблочно-зеленый, но может варьироваться до темно-зеленого и голубовато-зеленого. В отличие от многих других непрозрачных разновидностей кварца, хризопраз Ценится не за рисунок или узор, а за цвет. Говорят, хризопрас улучшает ораторские способности своего владельца, поэтому является камнем, покровительствующим актером.